Привет! Меня зовут Артем. Мы из Барнаула. Мероприятие самое лучшее, самое энергичное, самое заряжающее. Все, кто здесь, кто сюда не попал, в следующий раз должны быть на мероприятии изи Всем привет! Меня зовут Иван. Я также из города Барнаула. Мероприятие отличное, мы первый раз на подобном формате, все супер, все доброжелательные, все общительные, столько много информации, голова просто взрывается, нужно будет немножко обдумать это все, чтобы потом сгенерировать идеи. Мы сегодня, правда, находимся на чем-то величайшем, и я думаю, что через несколько лет вы нас увидите в журналах Forbes. С днем рождения, изи-бизи! Да, мы желаем процветания и всего самого-самого-самого лучшего, и побольше-побольше золотых молодых, активных людей, чтобы наш бизнес процветал.